В соцсетях во вторник стали появляться сообщения о том, что на предприятии Гродный азот бастуют два цеха и что начали бастовать и некоторые другие структуры Белнефтехима. Также есть сообщения о забастовках или готовности бастовать и на других белорусских предприятиях, в частности на Жабенковском сахарном заводе, Минском электротехническом заводе имени Козлова, Минском маргариновом заводе и других. Руководство предприятий эту информацию не подтверждает. Забастовкам призывает оппозиция.